Здравствуйте! Сегодня опять хочу поговорить с вами о фиалках-химерах и о своих результатах по применению цитокининовой пасты для получения деток фиалок-химер. Вот эта фиалочка уже была в видео. Я показывала, что... На, этих цветонос... на всех цветоносах была использована цветогениновая паста. Но, как видите, вот здесь нет ни одной нормальной детки. Вот такое что-то похожее. И то, что я в прошлом видео показывала, как хорошую нормальную детку. Вот видите, с временем по центру. Непонятно, что получилось. Как будто это цветочек, бутончик цветочка. Но, но совсем это на бутончик не похоже. Не такой, как положено. Дальше хочу еще показать вам результат изменения пасты на другой фиалке. Вот на этой фиалке мы с вами видели. Образуется более-менее нормальная детка. И сбоку тоже, с другой стороны. Но детки на цветоносе растут очень медленно, вот, поэтому будем наблюдать дальше. Также хочу еще вам один способ получения деток на цветоносе. Но уже на снятом с фиалки цветоносе был посажен цветонос. И где-то через месяц после того, как он уже был посажен, вот здесь, вот возле этих листиков предсветничковых, я буквально иголочкой обработала цитокинговой пастой и сделала два прокола иголочкой. Как вы можете увидеть, вот у нас... Что-то растет. Это похоже на свернутые в трубочку лисики фиалки. Ну, в общем, будем наблюдать. В принципе, я читала, что так можно получить у деток фиалки химеры. Вот и все о фиалках на сегодняшний день. До свидания, до новых встреч! Всем удачи в разведении ваших цветов.